Я познакомился с одноклассником Карпинком и мы с ним пошли после линейки в кафе кушать шашлыки, чтобы отметить первый день учебы. удачно. Пойду посмотрю что у нас есть в холодильнике. Так, сегодняшний шашлык со свининой, шоколад со вкусом перца, пицца не вчерашняя и звезда ада. Ни ну где еда вся? Пойду доставку еды закажу.